Так, прием, нахуй. На связи Тайпан. Я вас всех приветствую. Так, и у нас сегодня Резидент. Резидент Эл. Эээ. Кого нахуй? Мы же Тени Розы проходим. Это что? Смотрите, какая хуйня. Да не, не. Нет, подожди. Передислокация нахуй. Я сделал камеру получше, покруче, все заебумба. и вы можете заметить, у нас тут сзади, блядь, изменения, нихуевые. Хищник. Передислокация. Так. Ну все. Да. Ну что, мы остановились там на каких-то злых тетик, куколок. Во-во, ой, ебать, неудобно, ебано. Так, давай поиграем в прятки. Сумеешь дойти до сюда и не попасться. Ну я уже <coughs> не попался, как бы от твоей. Там же твоя мамулечка была. Так, я могу прист... О, я умею. Так, так, так. Погоди, я вепку задел. Ой, вепку. А если вот так вот? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. недалеко прием прием все заебись сорян за <Сореза> мои <сореза> курение все курение ой я думаю что я не в состоянии как бы это делать аааа блядь ааа ни себе я ее даже не видел блядь но я понял как как на это литл нельзя попадать. ну я понял у нас тут фананки есть блядь а как надо идти дальше туда Блядь, наздрачится нахуй. Хуя мне серп, блядь. <связь> <связь> Ой, она меня увидит так. не особо понимаю что нам надо делать но тем не менее мы идем туда. <смех> нахуй ты смеешься дурочка ⁇ баный рот уай не знаю зачем ну похуй что-то ой я извиняюсь снова так что-то нам это наверное могло дать так Ну нахуя Так типа Я могу пройти где-то там Так, роза, роза, роза, роза Нам дальше туда не надо И там Негде И мы заблудились нахуй Ебать. Это я оттуда пришел Ага, да, заскочили Или нет? Или Да Ну ничего сейчас, походим, посмотрим, посмотрим да, сбегаем сейчас Наверное Он здесь ловить нехуй, да Прыгаем, нахуй. Да. Так, я отсюда пришел Баба, Ладно еще много, Да, хуй там сейчас Зажгу нахуй Цветочек, блядь Так. А -а -а. Нам бежать на... Это обманный маневр. Пока она нас не застукула. Ебать! Их много. Если увидит, мне хана. Надо да. что-то придумать. Да, хм. Карусель. Убить ее. Оо! Давай, давай, давай. Так ну нихуя себе они толпой захуерили бы вот так, вот так У нас здесь все просто. Мы делаем вот так вот, так вот. Не знаю, нахуя, но похую. Достану, нет? Нет, хуй там плавал. Надо как-то обойти. Врази нахуй. Так? Что-то намечается. Да нихуя не хватит я как блядь ниндзя нахуй на разбираться не умеет так весь перстевняк натуре блять не увидел бетие так, да, мне сюда. Мне сюда. Блять, что-то я микрофон телебонько бану. Что там нервоз какой-то, да? Ой, Ой ебать! Девочками, которые плохо себя ведут. Да ладно <связывая> Роза, а ты убежишь, не <связывая> ой, а ебать, ага, тхуй там плавал. А ты можешь, да? Блядь, ну это пизда. Ага. Пиздец. Ну иди сюда, Хули. На нахуй. Еб лицо. Так, вон там. Мне не пройти. Ну ясно. Да ебанны. А я не сел ее. Блять. Ну это пиздец. Ага, она сама убежала. Ой. Там была, ну, сучка, как ЖИМ ПОХУЙ! Так, это что? А? Хватит. Никто не любит Розу. Она же чудовщик. Эй! С жуткими способностями. Взять папочку. Вот почему у нее нет друзей. Заткнись! Да нихуя не жутко Так По, по, по приколу они Она так же смешно Понял, что он написал я так больше не могу. Причем вообще тут мой отец! Я его даже не знаю. Нет, не знаю. Я ничего о нем не знаю. А хотела бы знаю только что он погиб за меня. Да. Иногда... Я думаю, какой была бы моя жизнь, будь он жив. Катались бы мы на велике, делали бы домашку, читали бы книжки на ночь. Был бы он рядом со мной, гордился бы. Вообще, когда мне трудно или страшно... Давай, Итан, появись, блядь! Я представляю, что бы он мне сказал? Да ладно... И где мы? Это его хата... Блять, блядь... Ну, как бы Это да, ха... Знакомым. Вроде. Я уже бывала здесь. Эх. Украшений. Какой-то праздник? Поймаем-ка мы ностальгию. Наверх. Ладно, гляну. Не, ну, базар нет. <кх> так, похуй сюда базар нет а побегаем по дому не забыть украсить гостиную сделанное, принести вино в столовую есть второй подарок розы в кабине спрятан да роза вот она вино она такая кроха неужели однажды она вырастет и разопьет бутылочку вина со своим стариком чей это голос Неужели? Папин? Видимо, здесь жили мои родители, когда я родилась. Уверена, папины воспоминания есть и в других вещах. Она постоянно бьет ложкой под эту песню. Может, она станет музыкантом? Интересно, играл ли папа на инструментах? На оружие хули играл, блядь. На монстрах. На леди Димитреску. Она не может оторваться от бутылочки. Не, этого я не помню. Папа, не небось, кормил меня, едва я начинала орать. Обязательно пройдем за Итана. Так. А так и ч, я же не ухожу еще. Ой, я тут не был. Роза растет привередой. Ей только фруктовое пюре подавай. Ай, Значит, блядь. я всегда любила фрукты. Ай, блядь, не стекло, походу, в ноге. Или я удост... Ага, хуй там плавал. Сейчас быстренько нахуй найдем его. Или это не стекло, нахуй? Блять, больно. Наверное, какая-то уй мне просто нужно больно а доставать, нет. А от сучка, бана, ну похуй, нахуй. Мы потом достанем ее. Сейчас время осмотреть дом у интерсов. Так, помню, здесь была задача допинать мячик до кабинета. Что? А, ага, ага, Так, это. Ай, блять, ну я не знаю, я не знал. Так. От первого лица казалось все по-другому. Ооо. Шкатулка та самая. В нашей семье всегда любили эту мелодию. Кажется, я ее раньше слышала. Красивая. Конечно, слышал ее, батя, если ты, его дочь, блядь. И -то, напоминаю, что 2 числа Рози будет полгодика. Я испеку самый вкусный мир мире торт. Даша будет готов есть. Я теперь буду печь тогда на каждый семейный праздник, а ты наделай нам побольше фотографий для нашего семейного альбома. Я так давно не видела маму. Да. Ага, здесь у нас... Я не был... Ну, это подарок для Розы. Я, собственно, понял. Нам на... Наверное, туда. Здесь полазит. Может, сейчас подарок возьмем, и чем нибудь случится еще, блядь. Это моя комната? Она растет так быстро. Не по дням, а по часам. Такая крохотная кроватка. Она уже выросла из этих ползунков. Не верится, что я была такой крохой. Блять. Нет, ты сразу такая стала нахуй. О. Ага, ну это 6 месяцев пролетело, снова на один день я хотела сохранить в памяти это миг и эти чувства и написать особое поздравление. Но она, наверное, случится излишне слезливым. Я сгорю от стыда, если его найдут. Поэтому убрал его в ящик комода. Ключ от моей любимой фотографии. Ага. Ключ нужен. За его любимой фоткой. Вот Станет моя. ли она похожая на меня, когда вырастет? Помню, помню. Я такая счастливая. э. -э, -э. Откроем. Так, наверное, блять, надо было подарок взять. Это письмо мне. Тебе уже полгода, Роза, и я даю тебе обещание: я всегда буду рядом, так или иначе. Я буду смотреть, как ты задуваешь свечи на торте каждый год. Я буду каждое утро готовить тебе завтрак и провожать в школу. Я приду, если приснится кошмар, и буду петь, пока ты не заснешь. Я обниму тебя в час грусти и тревоги, а потом скажу, что все точно наладится. Я очень люблю тебя, Роза. Помни об этом, папа. тебя не любит? Вот ты, Матильда, ебаная! Нет, нет! Майкл! Майкл, где ты? Майкл! Где... Она же... А, мы же в этих, бля, в воспоминаниях, ебаных. также же ее убили, как бы так. Хочешь? Насмешу. Ты же ищешь одну вещь. Она не здесь. Значит, у тебя нет очищающего кристалла? Да За ладно, мы судьбы? не в седьмой части в хате. За ним надо идти глубже. Гораздо глубже. Ох, Роза, <связывая> вечно тебя все обманываю. Что я тебе сделала? Никто тебя не любит. А когда ты умрешь, всем будет плевать! <связывая> Хватит Игорь, Пора. А мышка что не работает? А, мы опять не была первая. Мы так и не ушли. Так, где-то здесь. Вот у нас. Почему? Она. Ей нужна только ты! А блин, нахуй! О чем ты говоришь? Давай, давай, давай, давай, рожайся! Ну что ты встала-то, сука? Аутистка, блядь, встала и не идет нахуй. Да, да, блядь. Конечно, блядь, нихуя себе просто встала и не идет, блядь. Хотя я... Уже Хватит, ты Пора тебя утопить. Да беги я ты нахуй. Я была первой. А тут пик. Первый? Можешь мне назад набежать, но я не успею. Так. Почему тебе нужна только ты? Полис. О чем ты говоришь? давай Давай, давай, давай, давай. А, мне нажать на назад на туру, бежать. Блять, на себя! блять, давай блять, блять, блять, блять, пойдет пойдет ты до меня докопалась? блять, Давай, давай, давай обрубки, ебаные. Что это? Пойдет, пойдет. Ты такая друзей, а мало! Правильно, правильно, ебать, вылезай, вылезай, вылезай. Куда это ты собралась? Пошла. О, смотри, твоя семейка. С меня хватит! ха ха Давай, блядь. Ты ч? А ещ. Пошли в нахуй. Этот шанс должен был выпасть мне. Я ждала, когда они умрут и придут ко мне. Пусть Это ее батя. Майкл! Нихуя я не понимаю. Нихуя себе, просто это батя ее. Эвелина, это та девочка? Давай, давай, давай, съебаемся нахуй. Мы все еще не можем выбраться. Используй свою силу против нее. Я помогу, как только насламлю. Ха-ха! Срази. Ну ладно. Не паникуй. Да я с ним ниху... А, у меня пушки же нету. Бля. Ну, парень, летели Ой, бля, в потемках. Давай на... Бьебо! А как? Сюда! Я так хорошо себя вела! Наверное, не так делают, айти! Когда они умерли, мы должны были стать как? семьей! Но о них заботится только о своей. Блядь Да я ж Я ж сдох. Не, ну это все хуйня Я не знал Да я понял Тебе не сбежать Пошла ты Нихуя у не, бля, комба нахуй! Когда они умерли, мы должны были стать. Блять, не успеваю нахуй. Йой! <связывая> она <связывая> она. <связывая> она ещ опасна, будь осторожней. Видать Но за жизнь. Заботится <связывая> только о своей классной <связывая> розе. На Все было бы давай на нахуй а что здесь пусто здесь на лестницу надо ахуй ага, там плавал смотри под ноги Блять, наверное, вот надо ее. Я Ага, хуй там плавал, а что мне делать? <грируют> Уйди отсюда. Где ты, блядь? Сказа не зачету тупа. Ты пустышка! Сюда! Не сбежишь! Ага, вижу! Кристалл Ааааааа бля Сука Бля это было охуенно Это было Охуенно Все только давай, Итан, пока... Я в деле. Ебать, я Майкл? просто прохожу пути Итана. Ты здесь? Нет. Он тебе снова помог. Роза, беги! Он спас меня. Пожертвовал собой. Этот голос... Батя, Батя, бля, ёбана в Папин голос. Майкл, это Мой папа? Не сдавайся. Найди Майкл. кристалл. Благодаря ему я еще жива. Я должна найти кристалл. Все. Я осталась одна но надо идти дальше я понял ну все мы на этом заканчиваем оставляйте комментарии смотрите хотя бы видосы ставьте лайки плейлист президента в описании Тем. всем всего хорошего